Скажите, пожалуйста, зачем вы пришли на митинг? Выразить свою что вы ждете от него? Вы надеетесь, что изменится ситуация? А вы будете ходить и на следующие митинги? А скажите, пожалуйста, вот повышение НДС, повышение цен на продукты питания, на бензин, пенсионная реформа – это целенаправленная политика нашего правительства или это вот ошибка какая-то? Если правительство поменять, что-то изменится? Как вы думаете? Или надо систему саму менять? Мне кажется, систему саму Слишком много неправильно. Спасибо большое. Потому что он молодой коммунист. Можно, можно вам задать несколько вопросов? Это информагентство Ледокон. Скажите, пожалуйста, зачем вы пришли на сегодняшний день? на нет. в Германии социалистов что хотят собрать деньги с молодых, хотят бы с работающих, а богатые платить не хотят Это а, ситуация она не годится совершенно на России. Правительство должно уйти и.. Быть. А как вы считаете, если уйдет правительство, что-то изменится или надо Я систему менять? Либералы, из за тогда изменится. А они либералы... сами надо выходить? Я думаю, что переход от а, акции протеста к а, планам «За Москва» дальнейшем, развитии ситуации, он низкий. наверняка что это конечно, не работает. Я не не 4-5 лет, если вы наши там, просто поранализируете, что не они видят. зарплаты а ничего другие предлагают. сайты, зарплаты постоянно падают. И стали вы... платить даже на на сколько сколько коллег. Коллег. А Говорят о что, что, что у нас много работающих пенсионеров. В нашей радиоэлектронной промышленности Каждый это пенсионер. И хорошей жизни он должен быть Он пытается зарплату 2 тысячи, а скажите, пожалуйста, вы, вы, думаете, вы сами институт? от себя, на да, на я заметила вашу заметил, помогает Я вас вижу второй раз, и вы от какой-то партии, партии, или вы тот, сами по себе? Вариант. Мы ну, не рассматриваем по серии как партия, у меня очень много. Вы каждый человек. Болячек за годы труда и он Мы зачастую варит средов. в нашей отрасли. Министры говорят, сам виноватый не заботился о своем здоровье, не, не занимался спортом. Министр знает, сколько стоит натуральные и, продукты. Он знает, сколько и, стоит абонемент свой зал, бассейн. Потому что я знаю, по-моему, по по прежнему просто позволяю, что О безработице которое Действительно, молодежь... Частично, когда станет проблемой пенсионеров вчерашних... А у, вас, 5, лет, а у вас есть какая-то группа узнать, ВКонтакте а или в Однокласснике, или как вы? 64-летний. Монтажник а ты не давай, монтажник Хорошо. Проверили, имен. видят, знаю, что, а, а, Или медсестра, которая вынуждена ухаживать за, за тяжелопозбольным а, пациентом, диарский труд, который в мужчине не будет здоров, под силу. Вообще, по, так по так поводу женщин, это же невероятная ситуация, за что правительство так не любило женщин 8 лет. 8 лет! Спасибо вам большое, спасибо. Территория агентства Ледового. Что за информагентство? Это союз коммунистов. Скажите, пожалуйста, почему вы пришли на этот митинг? Что я а как вы считаете, сегодняшний митинг повлияет на решение правительства, вообще что-то изменит в этой ситуации? думаю, что есть некий путь в плане, есть страна правительства. Но в целом все равно должно это как-то найти, от, это, как от, отразиться на должное решении. Угу. Ск скажите, пожалуйста, вот есть такое мнение, что если поменять либеральное правительство наше, да, Медведева, то что-то изменится. Как вы считаете, его можно вообще поменять? Или это фантастика? Или нужно менять систему саму? Нужно менять систему и просто так убрать правительство, ничего не изменится. Это очень долгий процессы, это не произойдет разово, не за один год. Это должно пройти, много лет должно пройти, чтобы что-то поменялось менять пропаганду с телеканалов, то, наверное, на самом деле жизнь. Что нужно да, сделать, да, чтобы да, ее да. А вы считаете, что правящий класс, класс капитала заинтересован менять а, свою пропаганду? заинтересован. Поэтому это, надо что-то как-то по-другому, наверное, да? Ну, чем, чем больше люди собираются, тем больше люди недовольны, тем я больше согласна. шансов, что-то изменится. Но это очень не сразу, это довольно полный процесс. Спасибо вам большое. Люди, можно вам вопрос задать? Попробуем. Это, это информагентство «Ледокол» в интернете, это «Союз коммунистов». Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня пришли на митинг? Вы что-то ждете от него? митинга? Да. Ну, это, так сказать, то минимальное, что мы сделаем, что мы можем сделать в То есть, понятное дело, что сам по митинг, тем более, насколько тут человек 300, наверное, максимум, он ничего не даст. Для этого нужно, не знаю, строить какие-то стачки или запастовки, но для этого нужна мощная организация. Какая? Не знаю, это может быть либо тоже мощное профсоюзное движение беспартийное, либо какая-то партия. А партия какая? Вы, вы видите сейчас такую партию? Сейчас нас... такую партию я не вижу. Ну а вообще, вот у вас есть какое-то представление, какая это должна быть партия? Это либеральная какая-то партия или это коммунистическая партия должна быть? Ну, марксистская. Ну, то есть у нас есть опыт семнадцатого года. Да, я знаю опыт семнадцатого года. Я мог бы сказать, что это марксистская партия, но дело в том, что под марксистами сегодня понимаются самые разные течения, самые разные партии. Ну то есть те же КПРФ, они формально марксистская партия, но в деле понятное дело, что никакая не марксистская. То есть я разделяю многие идеи марксизма все же я стою на позиции э, увеличения кооперативного сектора экономики, то есть когда рабочие непосредственно э, сами имеют э, средства производства владения. То есть я против национализации всего и вся, но и против чисто рыночной экономики. Так, спасибо большое. А еще ответьте на вопрос, скажите, как вы думаете, вот организаторы сегодняшнего митинга, они какую цель преследуют? Организация профсоюзов, ну, профсоюзов в Новосибирской области. Ну вообще, ну, честно это, говоря, это я не знаю, какие у них церить. То что есть я, я, я ни в голову залезть да, не могу. Да, но то, что профсоюзы сейчас активизировались, это довольно не знаю странно. В прошлом на прошлых каких-то я активность профсоюзов не видел. То есть меня вообще представление профсоюзов в России да... Но многих предприятиях это просто организации, за которые существуют то, для галочки. Да? То есть просто пенсионеры. для того, чтобы ну, как-то контролировать рабочее движение, на нас на То есть, на предприятиях. Предприятиях. То есть ну, независимых реальных полутора. профсоюзов, которые в России людей. борются, 6 -6 за правоотрудящихся их можно по пальцам пересчитать. Был император, хотя он сейчас существует, но его вроде там пытались то есть насчет цели этого митинга, я не знаю, но, может, люди реально настолько возмутились этой реформой, что даже вроде как право-властные про про профсоюзы шепили. Спасибо вам большое. Это информагентство «Ледокол». Скажите, пожалуйста, э, почему вы сегодня пришли на митинг? Что вы ждете от него? против Я считаю, что это антинародный закон, и ни, ни в коем случае это допустить его принятия. А, как вы думаете, от сегодняшнего митинга что-то изменили, или вообще вот от митингов по России что-то может изменить Если на митинге будет больше людей, они будут более, как сказать... Публично, что ли? Больше будут притягивать внимание. что-то может, но если будут такие молодости нации, ничего не изменится. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, это целенаправленная политика нашего правительства по ограблению народа? Да. Или это что-то вот случайное? Просто... Нет, нет они пытаются набить себе карман Скажите, пожалуйста, а если Медведева убрать из, из власти, то есть поменять правительство может, либерально? Правительство. То есть надо менять систему, Конечно. да, вы считаете? И скажите, пожалуйста, вы будете до конца приходить на митинги? О сколько? Спасибо вам большое.